Здравствуйте! Сегодня вам хочу показать нижнюю часть срезанной орхидеи фаленопсис. За детками на этой срезанной части мы с вами наблюдали. Вот прошло более 7 месяцев с момента омоложения орхидеи. И давайте рассмотрим еще раз нижнюю часть. За это время на нашей орхидее выросли Две вот такие большие детки. Это одна из них. У нее шесть листиков. Вот этот шестой листик. Боков... Эти предыдущие листики около 30 сантиметров. Огромнейшие. Вот. И вторая орхидея. Вторая детка. На орхидею вот с этой стороны. Вот видите, какого, какой формы у нее ствол. Она более похожа на какое-то вьющееся растение, типа таргисканции, чем на орхидею. Вот у нее также вытянутые, узкие, вытянутые листики. Вот такие длинные вытянутые листики. Ну, и вот зимой вырос такой недоразвитый листик. Вот сейчас еще один начинает лезть. Листик. И наконец-то, через 7 месяцев с момента появления на нашей орхидеи на одной из деток, вот на этой огромной детке, которая по своим размерам уже, как вы видите, как взрослое растение. 6 полноценных листиков. Наконец-то проклюнулся. Вот проклюнулся корешочек. Вот такой микроскопический, но все-таки проклюнулся. Надеюсь, что в ближайшее время мои детки на этой орхидеи нарастят корешки. И можно их будет снять, посадить отдельно. Также вот третья детка на цветоносе. Вот целую зиму она простояла, без изменений не росла. И весной начал рост третий листик. У этой деточке вот и все на сегодня следующее видео об этой орхидеи сниму когда детки нарастят корешки до свидания до новых встреч